Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Билыч, и вот, наконец-то, доехала долгожданная посылка с Computer Universe с телевизором. Только есть маленький у нее косячок, потому что кроме телевизора здесь ничего нету, хотя должна быть PlayStation, джойстик к ней, несколько игр и SSD на 500 гигабайт. Ну да ладно, с этим вопросом мы будем разбираться уже позже с магазином Computer Universe. Возможно, он как-то разбил посылку, возможно, он что-то забыл выслать. Вот. Я надеюсь, что это решится, и мы потом все-таки как-то сделаем второе видео и расскажем о том, что же в итоге получилось. Вернули ли нам деньги, или прислали ли нам товар и так далее. Сейчас давайте посмотрим, в каком состоянии приехал телевизор. Я его немножко сейчас открою, достанем. И посмотрим насколько он в хорошем состоянии так а здесь как вы видите документы с компьютер Universe. здесь у нас тоже как я понимаю документы вторая часть а, ну вот кстати в них указано что все товары должны быть но на самом деле это не так, как вы понимаете. Итак, самое сложное. Как достать его и не повредить? Это очень сложная задача. Вот мы достали подставку. Это уже замечательно. Осталось ее куда-нибудь пристроить. Так, куча пенопласта. Он немножко... Поломан, я бы сказал. Вторая часть, видимо, подставки. Или что это? Ну, видимо, часть вторая подставки. Ладно, нас тоже не особо интересует, как вы понимаете. Осталось вытащить телевизор. Так, осторожненько. Осторожненько. Осторожненько. Осторожненько. Ну и самое что ни на есть важное тут какой-то мусор на нем давайте его уберем постараемся во всяком случае это сделать уголки у нас защищены все покрыто почему-то скотчем но визуально если вы посмотрите то панель в целом целая нужно ее конечно же сейчас подключить и уже проверить, но внешне визуально он целый. Но, в всяком случае, повреждений я не вижу. Тут замотаны уголки, чтобы специально он не стукался. Видимо, вот мы сейчас, конечно же, его включим. Попробуем посмотреть, как нету ли битых пикселей, не плывет ли экран и так далее. Но потом уже продолжим. Итак, друзья, вот так вот выглядел телевизор, когда я его распаковал и установил на треногу. А уже вот так он выглядит после того, как я его примонтировал к стенке, используя крепление хама, которое я заказывал в предыдущей посылке. А на самом деле все очень круто, телевизор целый, нет у него битых пикселей, то есть я проверил, все, что было похоже на битый пиксель, оказалось просто обычным мусором, который прилип к экрану. Также сколов я посмотрел нету, то есть телевизор полностью доехал целым. Что на самом деле очень, скажем так, круто, с учетом того, что везла его Почта России, как вы понимаете. Вот, я хотел сначала заказать такой же по размерам телевизор, но в 4К разрешении. К сожалению, не удалось его заказать, потому что та модель, которую я хотел, то есть дешевая модель, компьютер uh, универс отказался ее отправлять, обосновав это тем, что очень часто эта модель ломается при транспортировке. То есть, видимо, у нее тонкая рамка какая-то или тоньше телевизор сам, и, соответственно, коробка не выдерживает. Что касается данной модели, то, как вы понимаете, ее доставка была возможна. Круто то, что в комплекте с пультом были даже батарейки, на самом деле я не думал, что такое бывает. Вот в современных телевизорах. А также хорошо, что он уже нашел нашу Wi-Fi сетку. Нашел даже мой телефон Samsung Galaxy A5. Не знаю каким макаром, но как-то умудрился. Вот этот момент я еще хочу проверить, потому что я, честно говоря, не понял, как это случилось. Что касается телевизора, то хотелось бы вам сказать еще об одном опыте, который я знаю. У меня знакомый Стас, он тоже ведет свой канал и заказывал телевизор 49 дюймов в Я хочу сказать, что у него случилась более плохая ситуация, то есть у него телевизор разбился. Его везла компания UPS, то есть это он заказывал его как эпешник, не как физическое лицо, соответственно заказ доставляла транспортная компания UPS, и они его разбили. То есть представьте себе, каково было разочарование человека. Что касается Computer Universe, то они а, ему выслали новый телевизор, насколько я знаю, а старый а, разрешили оставить себе, то есть без возврата, и он его сдает на запчасти. Там где-то на 10-12 тысяч говорят, что есть запчастей, так что в принципе очень даже неплохо. Он заказал телевизор, остался, можно сказать, даже в плюсе, правда потратил время. Вот, данный телевизор мне шел порядка 15 или 16 дней, просто из-за того, что были майские праздники. Конечно, хотел я его получить 8 мая, но не с нашей Почты России. То есть, хотя посылка и была здесь 8 мая, но трек-номер ее не обновлялся, и, скорее всего, придя в отделение, я бы ее не получил. Также хотелось бы вам сказать, что если вы захотите что-то заказать, то ссылочка на магазин будет в описании, там же вы найдете код на 5 евро скидки. С вами, как всегда, был Белыч. Как я доказал, можно заказывать в Computer Universe даже ЖК-мониторы или, соответственно, телевизоры. Ничего страшного с ними, в принципе, не произойдет. А если произойдет, то вам, скорее всего, вернут все-таки деньги. Всем еще раз спасибо за внимание. Всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!